всех приветствую на моем канале сама себе швея и меня зовут ирина и я продолжаю шить жакет в прошлом видео я закончила на проработке боковых карманов и в этом видео будем шить на грудный карман ну только на левой полочке это правая идет и подборты вот эту часть да может быть еще что-то я посмотрю если видео будет не сильно Долгая. Ну что, я шью на грудный маленький кармашек. Я тоже его уже начертила на левой полочке. То есть она у меня будет идти слева, да? Слева на груди. Вот. И прошла здесь на металла. Вот здесь тоже такая полосочка зачем-то делается. Непонятно зачем. Но все делаем как положено. Так, теперь у меня есть вот такой вот кусочек. Да, это листочка. Ее надо вот так вот сложить пополам и вот здесь вот прострочить, прострочить, обрезать, вырезать уголки и вывернуть и разутюжить. Вот я уже отпарила, вывернула и начертила вот здесь вот такие вот полосочки в один сантиметр. Так, теперь беру вот эту большую часть кармашка и вот этот подзор. Здесь я тоже один сантиметр вот начертила, а здесь начертила линию 3 сантиметра от верха. И вот так вот мне теперь надо пришить вот этот вот подзорчик вот к этой части. Вот я приложу вот так и один сантиметр вот здесь вот прострочу. И потом вот так вот вот так выверну. И от утюжа и сделаю строчечку здесь на 0 1 2 миллиметра от края я сделала вот видите проложила строчечку, отпарила так теперь вот я беру вот эту вот нашу листочку и укладывать ее буду смотрите вот так вот то есть у меня уголки смотрят вот сюда в эту сторону и здесь сейчас прикреплю и на машинке пристрочу. Ну вот, готово. Теперь мне надо вот к этой строчке, вот к этой, да, шву этому простроченному, вот таким вот образом, вот так вот, притачать. Ну, сначала закреплю, потом притачаю вот так вот кармашек. Вот так вот он у нас должен быть. Так, вот я наметала. Меня терзают смутные сомнения. Здесь я все сделала. Теперь мне нужно вот таким вот образом пришить вот к этой вот вот к этой нашей планке вот это листочки да вот эту часть подклада тоже вот так вот по сантиметру по бокам вот так вот это в принципе ну тут легко заколоть и и пройтись пройтись вот с этой стороны по шву Ровно шов. Но меня пугает не это. Я не могу понять, когда я разрежу. У меня правильно будет или нет. Ну ладно, потом посмотрю. Переделать уже я ничего не буду. Все уже такое милипиздрическое. Вот я закрепила. Этот э, весь крошится. Так неудобно. Думаешь, что я делаю. Так, и что я делаю? Мне теперь надо... С той стороны пройти по шову, да? Смотрим скорее, что я натворила. Так, как-то дурацкий. Почему здесь? все ровненько здесь все тоже здесь я ничего не зацепила нет так теперь делаю дырочку снутри все как положено здесь не доходя сантиметр и рассекая в разные в разные стороны ну что выворачиваем я вся перенервничала так это у нас все норм это у нас все норм Фу. так лицевая к лицевой все правильно что там как вот это вывернуть но ну, это вывернулся подзор Так, а здесь-то тоже как-то надо вывернуть. Вот так, да? И здесь вот так. Вот. А, -а, -а теперь все понятно. Все, я разобралась. Теперь вот так вот все это запариваем, отпариваем, выворачиваем и подклад наш который по сантиметрам не пришитый все все надо хорошенечко отпарить ребятки я отпаривать вы слышите этот вздох прочувствуйте мою боль потому что мне совершенно не нравится карман он мне так тяжело дался так конечно выглядит все очень даже ничего Потом, вы видите, он идет как бы вот на такой части выпуклой, и я вот толком прогладить нормально не могу. Вроде выглядит нормально, но когда на тело берешь, оно какое-то пузырями. Вот, О, видите, следы вот эти вот. Я не могу их отутюжить. Вот, короче, вот он как раз открывается нам вид в карман так вроде все неплохо, ну вот так вот, вот так неплохо, так все вроде норм, но вот здесь вот внутри, ну вы видите, вот тут волна какая-то гуляющая, вот здесь вот, как-то по кругу, ладно, ладно, как получилось, скажет мой ребенок, как получилось, так получилось, теперь нам надо... Вот здесь вот, видите, я, это надо ниточки еще убрать. Тут 10 раз концы, вот эти вот э, хвостики я прибирала. Вот эти вот закрепляла. Вот. и теперь я сейчас вот здесь вот пройду и застрочу этот карман. Даже не знаю, откуда, блин, идти отсюда. Но буду смотреть. И вот здесь вот сейчас его вот так прострочу. Заметаю и прострочу. И кармашек закончен. Ну, все, у меня готово. Я прострочила. И теперь смотрите: такая интересная фигня. Там в, инструк... в инструкции... инструкции написано, что вот эти кусочки, вот эти, нужно потайными стежками. Вот так вот здесь, вот, бочка прихватить. Я не знаю, какими потайными стежками, чтобы это было незаметно. Сейчас попробую, конечно, аккуратненько, раз так надо. Я думала, она так и должна быть. Ну, тогда все как бы вообще меняет процесс. Это же все будет вот так вот закрыто. Вот. Надо как-то прихватить. Переходим к самому интересному. Берем наш подборд. Да, вот так вот. Делаешь? И пристрачиваем, прикладываем вот так лицом к лицу и вот здесь прострачиваем по всей длине, закрепляем и прострачиваем. Разутюживаем в разные стороны наши припуски. И вот здесь вот у нас есть сечки. И вот эти сечки надо разрезать до 0,2 миллиметров. Вот так. И с этой стороны. И теперь нам нужно вот здесь, с этой, вот с этой половинки... Убрать вот так вот срезать припуск до 0,2 миллиметров и вот с этой половинки срезать. Заутюживаем это сюда, вот так вот, а вот этот туда. И теперь прокладываем строчку на 0,12 2 сантиметра. Вот здесь вот сверху получается она идет по полочке, вот по этой части, да. Вот этот припуск закрепляя вот здесь вот. Здесь немножко, где у нас перегиб, вот этот, не доходя примерно 1-2 сантиметра, останавливаемся. И уже идем и прикрепляем припуск с этой стороны, со стороны подборта, тоже на 1-2 сантиметра. Сделала все, проложила строчечки. Теперь нам надо сделать вот так. Мы вот так вот выворачиваем наш подборт. И вот здесь заворачиваем, вот где строчка идет. У меня здесь сделаны надсечки, Они вот видны. Вот она она одна. И здесь вторая. Я их соединяю. Так, где она? Соединяю. И у меня как раз таки все вот хорошо получается. Да? Сейчас я заколю. Вот я где заколола, там у меня надсечка. И теперь нам нужно вот здесь вот проложить строчку в один сантиметр, отсюда до сюда и срезать уголок, припуск на 0,5, а вот здесь вот рассечь, вот нашу эту рассеченную до, почти до строчки, там 0,2 не доходя миллиметра. Я одну уже сделала, вывернула, вот, сейчас вторую вам покажу. Вот так вот. Видите, вот здесь делаю насечку. Миллиметра два у меня тут не доходит. И надрезала вот этот уголок. Выворачиваю все. Вот эта штучка я помогаю себе выворачивать. Штучка, что у меня все везде... Штучки одни, сплошные штучки. И теперь все это надо отпарить. Барсик! Хорош! Дебоширить! Ну и наконец-то стачиваем нашу спинку с бачками. Прикладываем. Как мы прикладываем? Где тут что тут? Не разберусь. А, вот так прикладываем вот этот бачок к вот этому краю все отсюда до сюда все по нашим меточкам вскалываем и это проходим на машинке с одной и с другой стороны Так, я все отутюжила я не помню уже, что я снимала. Короче, сейчас нужно вниз в наш вот этот вот низ заутюжить. У нас получается здесь он 4, 4 сантиметра. Вот, сейчас буду заутюживать, а под, и припуски у меня вообще здесь сделаны надсечки, и припуски надо немножечко высечь. Чтобы они не мешали. Чтобы не было какой-то там толщины. Так, вот так это все примерно будет выглядеть. Так. Вот так. Сейчас я высеку. Тут тоже и везде. И все вот так вот за парю за утюжу ну знаете ли тут так интересненько я вот все прогладила и значит нам надо было взять часть вот эту вот где у нас подбор идет вот так вот сравнить и она должна быть как бы вот на один сантиметр короче но у меня так не было у меня все было ровненько вот так сходилось и я искусственно загладила чуть-чуть побольше на пол сантиметра побольше вот здесь вот загладила вот так вот. ну то есть тут у меня все хватит ничего страшного здесь идет у нас получается мы когда подклад будем пришивать будет он не будет вылазить внизу вот так и с одной и с другой стороны все вот здесь вот с этим заканчивается и сейчас нужно сделать подклад сшить подклад так, смотрите, вот сейчас я буду собирать э, подклад. Все вот здесь, вот эта спинка, две детали, вот здесь вот стачиваю, тут стачиваю, тут и вот здесь. Все, можно я это не буду снимать, все стачаю, Заутю... не разутюживаем швы, а заутюживаем у спинки вот сюда с бочками, да, Здесь на любую сторону, вот этот центральный, все, короче, вовнутрь, вовнутрь. Я, которая решила, что нитки нужно поменять в цвет. Ну, не очень в цвет, но не черные. Подклад буду шить э, светлой ниточкой. Я вчера соединила подклад. Он, правда, помялся, потому что я потом все это вот так вот скомкала и положила в шкафчик. Вот, легла спать, сегодня новый день. И теперь вот все я тут заутюжила. И теперь мне надо пришить обтачку горловины. И я ее тут приложила. Вот так вот, да. Вот она, она. Лиц... Вот это у меня лицевая сторона. Это тоже лицевая сторона. Пришивать надо так. То есть, вот так вот, да, соединяя наши надсечки. Здесь у нас надсечка посередине, получается, идет. И нам надо вот так вот ровненько швы плечевые, вот так вот, чтобы у нас сошлись. Тут две какие-то надсечки у меня идут вот тут, вот, да, возле середины, среднего шва. Я не могу понять, я сейчас попробую сколоть. Если у меня она выйдет нормально, все, да, без излишка вот здесь, то значит все хорошо. Если выйдет здесь излишек. То я, наверное, здесь сделаю защипы. Что это? Может, для защипов и нужно? Не пойму. Может, это надо защипить? Защипить. Вот так некрасиво. Ну, короче, сейчас буду ее скалывать. Вам покажу. Я сделала вот такие защипы коряво конечно. Ну маленькие они у меня получились вот э, здесь вот защип по полмиллиметра я взяла получился ушел сантиметр не могла придумать какой ниткой шить светлой или темной буду наверное темной и значит это сейчас все с какой бы мне стороны это притачать? с этой с этой наверное Так, что у нас получилось, тут какая-то херня получилась, сейчас выверну, посмотрю, так. ну а тут нормально, вот такие вот, ты я уберу ниточку, вот такие два защипика. Смотрите, я тут все разложила, короче, решила, ну роликом все прошла, потому что от подклада очень много ворса. Это вот не кошачью шерсть, вы наблюдаете у меня все время на пиджаке, а именно от подклада вот эти все ворсинки. Вот разложила все, вам показать вообще, что у нас готово, да, у меня. И сейчас я вам еще покажу подклад, и на этом видео буду заканчивать. Вот я уложила подклад. Здесь я уже отпарила, я его попробовала прогладить. Вот он у меня, видите, как лежит. В следующем видео уже буду приделывать подклад к пиджаку мне надо будет его уравнять подровнять и местами притачивать короче вот все со всеми прощаюсь подписывайтесь на меня и ждите нового видео продолжение все всем пока